Вот мы жильцы этого дома попали сюда. Фонарик. Сережа, посвети, пожалуйста. А? посвети. Все бежит, и это уже вторую неделю продолжается. Здесь дышать нечем. Здесь грязь, здесь мокро. Здесь это все под моей квартирой. Все это... Посвети, Сережа. Вот видите, что происходит. На... Это, как сказать... Ой, как в бане, простите. Хорошо, хоть не заматерилась. А, то есть, все, вот оно, понимаете, вот оно, просто это, это просто вода. Вода, вода, вода, вода, она везде, это вода везде. Сереж, свети дальше, свети дальше. Пусть это будет, ну, что, не просто так, какой-то матрас, который они подложили, и который уже давным-давно наполнился водой, и все это льется, и это под моей квартирой, и никто этого даже делать не пытается. Ну вот, пожалуйста, можете послушать. И вот эта хрень уже длится вторую неделю. И добиться чего-то от наших слушающих не могу. Посмотрите на угол дома. Посмотрите, я вам просто снимаю. Сереж, посвяти. посвяти. Я вам снимаю угол дома. Посмотрите, насколько промок угол дома просто. Дальше, Сережа, дальше, дальше, дальше. Вы понимаете, что сейчас в морозы его просто разорвет. И что произойдет, я не знаю. Вот оно, красота, душ. Мы сюда залезли, просто душ. Горячий душ, такой тепленький, знаете, приятный, конечно, очень. Мы сейчас, мы, мы сейчас перекрываем отопление на трех квартирах, потому что, ну, дальше мы не знаем, что произойдет. Поэтому мы просто перекрываем отопление. Ну, я думаю, что из-за одной комнаты мы сильно, ну как, сильно-не сильно пострадаем, но больше нету вариантов. Это мы спустили кипяток, который льется мне под пол, где стоит мой диван, мое спальное место. И пол у меня как, как будто кипятком его облили. Я просто боюсь, что если это рванет, то меня просто вот офигачит этим кипятком. Поэтому ну, пришлось сделать так. Мы просто слили. Слили и перекрыли. Перекрыли стояк, и поэтому в одной комнате в трех квартирах не будет отопления. Ну, вот все на ваши глаза, все, что происходит, это все на ваши глаза.